Всем привет, с вами Макс Риск. Я обещал использовать чужую тактику. Она заключается в этом. Наша цель, у победить. Да, но тактика нужно показывать подписчикам. Вот этот чувак. Прокачать его на максимум. Но дело дрям меня опять 8000 кубков. нет мне не хватит, по-моему. А ты обещал. Тут топчик. Вот, сейчас снова возьму. Вот тогда будет топчик. Кстати, враги используют эти штуки. Так, эту штуку используют. Вот так, так, так, блин. А как не победить у всех? три Гаргуля и Сейти А на защиту у тебя будет такая штука. Ну, рискнем, нужно рисковать, между прочим. Так, а взамен эта штука сильна. ну прочнее чем она. Сколько это стоит? 50 тысяч скопан. Сто 10 лучше. Стоп, ну ты не уворачивай, ты не сможешь уметь. Постараться. Нет шанс. Фу, так они не умеют. Так они смотрят. Так-так как... Урон сколько? 73 че 73 8 что за фигня может там заморозка такая сильная каждому действует на секунду прекрасно что-то фигня ненавижу хорошо сок стоит 200 200 как тебе такое э -э я экспериментатель так что давайте тема тима 12 так аркуля тем более мы их заблокируем их атакуем ахаруле будет тащить но вообще не нужен Все. если проиграю то знаете моя холода не крутая все вошли переночной ролик подпишитесь на канал поставлю лайк на наш клан уже даже я хочу пить их в общем вот этих вот один клан и два клан. У них одинаковые кубки. У них э, именно клан. У них меньше кубок, чем у меня. Наверное. Нет. Ладно, забей Но тут я просто в шоке. Семь, семь, семь, семь, Я в шоке. Пекла и короли Я их всех знаю. Макс Риск. Новый клан. Ступайте, блин, достали. че смотрите? Ступайте поделиться а правильно вот где клан чат чат клана, не понял где чат тут чат тоже будет. пишу хай и первый комментарий пошел блин наконец хоть контент кстати между прочим что поднять клан что нужно правиться аккаунт телефончик так события Понял. Так, я скачиваю, но нам не хватит гигабайтов реально немало памяти. Сколько памяти? Да, посмотрим. Сколько у нас стоит вот, Сколько у нас тут? Вообще гигабайтов? Сколько у нас стоит? Если будет пять мест и гигабайтов. Да, в принципе могу установить. Если много, то сори не могу. Но хочу там прокачаться буквально там немножко. Собить наш клан, так империя империя импери. Понял. Клан, с клан сражаться нормально. Почему я, я буду мышкой? Я буду еще телефончиком так главное тут не агрессировать спокойно дышать пошли 2 очистка очистка покажем несколько сколько там он конечно медленно но думаю, нормально сойдет давай, давай давай скачаем будем играть дополнительно да, посмотрим как мы прокачаемся вот честно блин он так долго прокачанный очистит Я в шоке. так давайте за одного молочка тем более он еще дольше вот все очистить давай так, выстроите эту башню, потом этого чувака, потом и этого, потом и этого до да, опана. Так, у нас мало у нас 4 процента Это перебор, нужно хоть до 70, будет шикарно. Теперь должна удалять что правильно ролики. Так, и там, там играть конечно тяжело, но, друзья. А, потом мы сможем вместе играть. Тяжело, это значит, топчик. Потому что мне они реально достали. Они Тименсы, разработчики. Мне все равно вас. Я спасу мир. Отстаньте. Так, давай. Привет! А. -а, -а. в общем, убивает нас, как я понял. Задрали сейчас. если честно. В общем, бейте кого угодно. Так, а теперь удаляй Ладно, за ради подписчиков я готов нам все. Так, у нас есть две колоды. Окей. А потом будет топчик. так да, я понял. Так, мега джинкс. Подожди, я даже не пробую ути предложение. Что ты сразу удаляешь? бро. Давай попробуем сначала. Прям сейчас да. Ну давай. Так, друзья, мы пробуем снова предложение. Возможно, они что-то будут чеки вообще вены. Что там у нас враги нет? Okay. чё А. Окей. Okay. Так, дальше. Мм. Бери этого, чувака. Потому что враг. А. -а, -а. Бери этих тогда что скажу. И с того бери, чувак. Моя? Нет. Моя. А, тем более мы тут еще, кстати, с напарником. Напарника жалко. Напарника жалко. Шо такое? Во! Подкрепление. О, давай зря конечно нормально стуварс плохо так а теперь так как там установил и сейчас включить вниз положение давай блин уже поборм хочу знать что такое приложение, блин такое блин странно скачал еще клюс так собак красавчик давай нам следить будешь когда будут враги подписчики заметят если нет то ссори, блин так давай мы будем рисковать рисковать будем так дальше на а то чувака мы, конечно хотя горку не думаю давай. посмотрим Точнее с давай посмотрим, что за и блин. Пифочек, блин, здраво. Не, ну давайте Google Chrome, пожалуйста. Что там, что, что там? Наш. окей. Наша цель забрать все ресурсы. И вот тогда я успокоюсь. Окей. Давай. На, держи. Так, загрузка. Далее нажимаем. Так, как там дела? Все нормально. Вот и все. Давайте одну гаргулю, принципе. Что-то. На пин-код. Так, на... Так, 6. Uh -huh. Uh -huh. Шо, шо, шо, где откуда? Так, так давай по Берму. Нужно клан поднять и спасти мир уже. Достали клан и задавайте сразу рекламировать там. Вступайте на чтобы он не клан чтобы мы побеждали всех даже макса риска блин выкинулись игры шоу кто сказал это слышь блин кстати горгуль у меня будет временно горгулищем горгулищем так ну что можете в принципе идти к подкреплению что он скажу Тут враги окей так куда пошел слышь блин ха красота ладно забей-забей-забей-забей-забей черт твои магнитола что по там забей-забей-забей Что забей. делать нам мне нападают волна Что делать что делай подписчики отвечайте так ладно хайбу теме темпы падут еще пацаны я по-моему конечно но сейчас вам пока что все нормально вам просто на просто будет класс ресурсы собираем акс риск точно Так, горгуль давай запустим тогда будут чеки пуки до не манки ладно еще пропустим как-то так я летающих не видел. Ого! К подкреплению с заморозкой фаербол. Потом бах, красиво. Так, давайте нападем все же. В общем, на всех. Моя подкрепление пришло. Прием. Подкрепление тут. Регинеришну убивать сразу, чтобы потом не было такие проблемы Так вот. Так, черт, блин. Тоже тактику копируешь, блин, скотину. Ну, реально. Да иди в баню, в общем-то. Тря в шоке сюда. Шо? Да пошло на ну все к черту. Твою магниту Я только начал. Тут сразу понты. Друзья, но это проблема. Есть ответ и решение. не офигел, на Чуваки, а чё нас двое? Нет, я это не играю. Пошли в баню. Ну, какой бань, подожди. Может, вас запустим чую-то, правда? Совы не поискать Окей, хоть это я могу. дрение пошло все баню так запускай сову враг наш все что не офигел, ладно забей наша цель друзья это было сову ну, ладно в принципе так что перемотай скачать продолжение удалить проже кучи все мы ныщится поставить мир клэш легион, мы тебя спасем не бойся со мной с тобой будет все окей бам ой как красиво но если честно это была фигня не используйте фербок что это реально дичь это фигня какая-то не ну тактика крутая между прочим дверь ждем так пошло оно все четко. Ремонт.. Ремонт то да черту, нет. Нет, то да пошел ты! Нет, нет, нет. Нет, нет. М -м -м. Ладно. Удаляй приложение. А в общем-то, я иду подсказку, чтоб он знал так и подписчикам в принципе все совы раздвоняется потому что их перебор да все в общем там дербы за всеми так бластер можно поставить что такое бластер все изучим потом полный потом все будет а почему у меня тут нельзя а, понял столько минерал эх жаль Мне так тяжал. Чё враги побеждают вечно, не симулятор. Это разные или один один? чувак уже стол Ну что? Живи как-то. еще подлечь что было место пиццерию я думаю эта игра нужна станем когда нет, не будет я записывать пиццерию записывать ролик пиццерии давно не записывал может вам понравится еще так вот чувачок держись чувак держись держи уже все, когда -то что -то ты что-то уже проиграл роли реально много вот если я буду с двух аккаунт играть и ролики снимать и горуль получать да может быть не так сильно будет но если так будет то это будет очень хорошо для нашего клана и все там что такое. <смех> Это не я был. <смех> Офигеть что такое. А, чат. Окей. Ну что, проиграл то проиграл. Я построю что там делал. Кстати, я в Во, красавчик. Вот, смотрите. Потому что вот больше кубков. Все. В общем-то, всем смысл Макс Риск. Я скачаю, а потом посмотрим. Всем ночи, пока. Пока.